Так, друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим об электронных сигаретах вейпинге и о том, является ли вейпинг альтернативы с низким риском. Данные на 2018 год, самые свежие. Я в процессе работы над этим вопросом, я работал над ним почти два года. Первым, что я сделал, это я собрал опросник. Опросник прошло 6 тысяч человек. Это опросник по России. Данные по курению кальянов, по курению вейп-устройств, по курению сигарет и по связи заболеваний различных с этим необычным процессом. Я бы хотел задать вопрос уже зрителям. Кто из вас курит? Ага. Кто из вас парит электронные сигареты? Ага. Есть те, кто сочетает парение и курение ага И остальные не курят, соответственно. Есть просто такой показатель, называется э, демографический показатель по, э, э, по вероятности стать курильщиком. И, как правило, у людей, вот на данный момент, эти э, исследования социологические были проведены в США, э, человек в возрасте 21 год, с 21 года до 25 лет имеет высокую вероятность стать курильщиком, если он находится в среде людей, которые парят электронные сигареты. Это, кстати, одна из проблем, о которых говорят в плане перехода с электронных сигарет на курение обычных сигарет, в плане этого мостика. И поэтому вносятся различные законопроекты. И первый вопрос. Вейпинг безопасен на 95%. Кто так считает? Прекрасно. Так, сигареты вызывают рак. Кто в это верит? Отлично. Сразу скажу, основная проблема сигарет, когда мы вспоминаем о сигаретах, это в первую очередь рак легких. Им пугают, показывают жуткие картинки с, с инфиземой, либо уже с сонкозаболеваниями легких, и говорят, что сигареты приводят к раку. Но основная проблема исследований заключается в том, что люди заболевают раком легких. После 60 лет, то есть до рака легких нужно еще дожить. Чтобы провести такие эксперименты на животных, нужно, чтобы животные дошли до этого состояния, их надо так укуривать, чтобы они э, заболели раком. Это невозможно. Животные раньше умирают по разным другим причинам. поэтому Табачные компании. Есть очень много видео, я рекомендую забить, Tobacco, uh, tobacco Industry и Council uh, в YouTube. Там есть замечательные разговоры. Они говорят о том, что вы не можете нам доказать, что сигареты вызывают рак, потому что это just statistically generated data. Но курильщики умирают от других причин, они просто не доживают до рака. И об этом чуть-чуть позже. Uh, никотин, яд и наркотик. Кто так считает? Ага, прекрасно. Да, об, это, об этом сегодня наркотик. Но... Про... Все, все, эти, все эти простые фразы «95% безопаснее», «вызывает рак», «наркотик» и «яд» – это вот просто такие факты, которыми человек может оперировать, когда будет в дискуссии со своим другом вейпером или курильщиком доказывать, что вейпинг или курение безопаснее или наоборот. Но эти высказания, в общем-то, ничего не объясняют, они просто дают вам некое знание. А что кроется за этими знаниями, я сегодня вам расскажу. Я провел опрос в своем паблике ВКонтакте и выяснил, что часть людей считает, что вейпинг даже вреднее обычных сигарет. Соответственно, лучше курить, либо вообще не курить и не парить. Это удивительно, и меня это пугает и тревожит, потому что люди, я не знаю, на каких основаниях они делают такие выводы и принимают решения относительно своего здоровья. Есть так называемые контролируемые факторы риска. Это вещи, которые которые вы можете контролировать и которые поддаются вашему контролю, и они снижают определенные показатели по риску развития различных заболеваний. То есть, это как чаша весов. На одну чашу вы кладете одни факторы, а на другой чашу весов – ваши риск. Это генетика. Например, цвет глаз вы не можете поменять, вы не можете контролировать цвет глаз. Но вы можете снизить вероятность развития конкретного заболевания, если снижаете воздействие конкретного фактора. Об этом как раз и говорят люди, которые заявляют, что курение или вейп вызывает рак. Первый так скажем, миф. Электронные сигареты на 95 процентов безопаснее. Откуда все это взялось? Это реальные исследования реальных британских ученых. То есть, когда индустрия начала развиваться активно, стали появляться новые устройства, новые жишки, люди начали переходить с обычных сигарет на электронные сигареты. Табачная индустрия стала волноваться, что же такое? Начали покупать рынок, завоевывать рынки производства электронных сигарет, и стали сами выпускать электронные сигареты порядка 70 на 2014 год рынка электронных сигарет имели там, венчурные инвестиции от табачных компаний. Вот И у нас здесь есть, прямо как у Навального, здесь целое расследование было проведено British Medical Journal и журнал Lancet о связи табачной индустрии с этим докладом, который был опубликован Public England, Health England. Вот. Это как раз-таки было 12 экспертов там, и эти эксперты высказали свое экспертное мнение, что на 95% безопаснее. Но проблема в том, что не было никаких нормальных критериев, на основании которых можем сказать, что э, вейпинг безопасен на 95%. Какие это критерии? По каким критериям э, шло исчисление? О чем была речь? Речь шла о раке в первую очередь, о том, что вейпинг не вызывает рак в сравнении с сигаретами. В основном, э, в основном была речь об этом. Но и о 5% конечно забывают, потому что 5% это тоже определенные риски, о которых в общем, не говорят. А теперь вопрос. Когда вы узнали о том, что а, здесь есть а, определенный интерес со стороны табачных компаний, интерес со стороны производителей электронных сигарет, конфликт интересов, можно ли считать это высказывание менее достоверным? Все дело в том, что а, а, это абсолютно правда, а с другой стороны, здесь есть и проблема – Кому еще интересно изучать электронные сигареты? Кому еще интересно изучать обычные сигареты? Если не табачным компаниям и не производителям электронных сигарет. Они же это производят, они подвергают здоровье населения, и здоровье населения определенным рискам. Соответственно, их задача снизить риски и сделать так, чтобы их потребители жили долго. И чтобы на них не лилось со всех сторон СМИ рассказы о безумном вреде их Продукции. Поэтому они делают так, чтобы их продукция была максимально безопасна, насколько это вообще возможно, если мы говорим о таких субстанциях. Вот, Я попробую запустить. Я думаю, даже... так. да, лучше отдельно запустить. Вот, этот прекрасный товарищ. Что он делает? Он парит алкоголь, если это можно назвать так. Это появилось совсем недавно. Да, он нагнетает давление в бутылку и, соответственно, получает пары алкоголя и, так скажем, курит, парит. Есть название специально для вот таких устройств. Это как там Elho Vape называется. Вот. Никаких исследований на тему воздействия паров этанола на легкий вот в таком виде, да, из коньяка, из различных кликеров и напитков нет. Но тем не менее это стало популярно, потому что людям нравятся э, нравятся эффекты, которые они получают при использовании ингаляционной формы введения вещества. Дело в том, что при ингаляции вещество не попадает в печень. Это называется первичное прохождение через печень. Поэтому инъекции дают вещество прямо в кровоток. А в дыхании ингаляция дает вещества прямо в кровь. И, соответственно, нет никаких проблем, чтобы получить вещество и не потерять ничего. Поэтому, если мы говорим о наркотических веществах, их втирают в десна, их нюхают, их курят. А инъекция ⁇ это один из самых эффективных способов. А вот оральный прием снижает почти в два раза концентрацию вещества. Поэтому нужно больше. Вот. Дальше. Я, я думаю, уже достаточно здесь накурился. Вот. Есть очень много прикольных видео на YouTube на эту тему. Я рекомендую ознакомиться. И сейчас, как только вот эта тема появилась, стали появляться новые материалы на тему опасности подобного введения вещества и стали все это активно исследовать. А, а... Это толком не изучено. Есть исследование о воздействии паров этанола на легочную систему, да, как респираторный раздражитель. А если мы говорим об этом, то там в смеси может быть все что угодно. То есть там, да, это, это ингаляция алкоголя. Можете вбить алкогольный ингаляцион. Так, следующее, да, это закрыто. Это я уверен, что через некоторое время индустрия дойдет до того, что мы что мы будем алкоголь тоже ингалировать. Значит, был опубликовано в 2018 году в январе один из самых подробных обзоров на 632 страницы на тему влияния электронных сигарет на здоровье. Это вот самые последние данные, которые только существуют. Понятно, что кто-то скажет, да, ничего толком не изучено, нам нужно больше данных, мы ничего не можем сказать о безопасности, но безопаснее. Это тоже ответ, но он ничего не говорит, он не раскрывает детали. Поэтому э, в данном материале, он у меня есть на руках, я его, мне его прислал э, приятель с Facebook, который занимается как раз-таки вопросами изучения электронных сигарет. Такого издания в России нет, это я похвастаюсь, моя личная гордость. Вот, он, э, здесь э, в материале идет разделение по доказательствам, убедительное доказательство, существенное доказательства, умеренное, недостаточное и недоступное. Убедительные и существенно одни из самых достоверных данных, которые у нас есть на данный момент, об электронных сигаретах. А тут я, кстати, накуривал легкие. Вот Я проводил тоже эксперимент через пылесос. Есть проблема с курительными машинами. Она заключается в том, что вот вы видели, наверняка, картинки с легкими курильщика или с этими бутылками, которые накуривают. Там берут 100 сигарет, прокуривают за раз, плюс сигарета курится вот сразу. То есть она от начала до конца поджигается и сгорает. И все, весь результат горения мы видим внутри, но курильщик так не курит. Быльчик делает паузу, относит сигаретку, вдыхает. Часть дыма выпускает через нос, часть дыма вдыхает. Люди курят по-разному. Если мы возьмем человека, который курит 12 сигарет в день и 40 сигарет в день. Если вот этот человек 12 сигарет в день курит, он курит прямо вот до самого конца, прямо утягивается сигареты и очень интенсивно курит. То количество веществ, которые попадают легкие, могут быть сравнимы с человеком, который курит 40 сигарет в день. Но там очень делает большие паузы, либо там не докуривает свои бычки. И в этом большая разница. Поэтому мы не можем точно сказать является интенсивным курильщиком, а кто является ну, средним курильщиком. Это тоже проблема, и она активно рассматривается. Я собрал побочные эффекты вейпинга, значит, материалы от врачей, это клинические случаи на уровне, вот человек пришел и сказал, у меня вот есть проблема из-за того, что я делал что-то. Также есть исследования на клетках, на, это, это уже биология фундаментальная, на уровне клеток воздействия определенных веществ из вейпа на клеточную структуры. об этом чуть далее. Но основные, основные виды побочных эффектов, которые Встречается, встречаются, перечислены на экране. Я сам парил электронные сигареты и до сих пор, и планирую бросать. У меня появились проблемы сердечно-сосудистой системой, я о них расскажу чуть далее. Я столкнулся с многими из этих проявлений. Первое, которая у меня была на первом этапе парения, это бессонница. Из-за большого количества никотина у меня не было не было выработано э, опыта потребления никотина, и, соответственно, я меня штырило постоянно от больших доз. У меня была тахикардия, я не мог нормально спать, и никотин повышал сильно тревогу. У меня появлялись раздражения от разных жирных жижек. Это э, жижки, которые содержат э, ну, вот, э, ароматику, которая конкретно на меня действует как раздражитель. То есть у меня есть аллергия на конкретные аромки. А также у меня появились проблемы стоматиты, стали чаще появляться, расстройство пищеварения и стула, поскольку никотин является стимулирующим агентом и вызывает усиление перистатики. А также у меня есть рефлекс-эзофагит, и никотин в жижах у меня вызывал дополнительное усиление этой симптоматики. У разных людей все по-разному, вы можете парить, и у вас не будет совершенно ничего, это нормально. А у кого-то эти вещи могут проявляться, и это речь о качестве жизни, это вот эти те самые 5%, которые и они довольно существенны. Они почему-то не говорят. Ну безопаснее все. Если вы раньше курили, переходите на вейп, с вами будет все окей. Но есть люди, которые сразу начинают парить. Не и в стартом у них не было сигареты. Они сразу начали курить электронные сигареты. Как начал я? И я со временем, когда у меня закончилась жишка, я решил покурить. Ну, у меня приятель курил, я у него стрянул сигаретку, я сам начал курить. И в течение двух месяцев я очень интенсивно курил. А поскольку привычка парить большие облака осталась, я парил, курил по 3-4 пачки в день. Это очень много, у меня безумно болела голова, но я не мог отказаться. Для меня лично вейпинг, это, это моя история, и для меня вейпинг был путем к табакокурению. Я раньше сигареты не употреблял, и у меня не было тяги никакой к табачной продукции. А сейчас она есть. И это беспокоит также многих исследователей, которые обнаруживают новые данные на тему того, что подростки начинают больше парить сигарет электронных и впоследствии переключаются на табак. А, так, Далее. Убедительное доказательство. Вот мы говорим о парить, где хочу. О парении в общественных местах. Вейпинг загрязняет помещение за счет аэрозоля и повышает количество никотина. Единственное, что в пассивном парении может вызывать опасения у исследователей, это количество никотина. Все остальное, ароматизаторы, полипропиленгликоль, глицерин, их в минимальных количествах они никак не воздействуют на легочную систему. Но у кого-то могут вызывать просто раздражение за счет клубов дыма. Это такая психосоматическая штука, когда в помещении накурено, много, много дыма, ничего не видно, появляется просто раздражение. И плюс запахи могут быть тоже э, вот раздражающим агентством. Мне не нравится это запах. Зачем ты паришь рядом со мной? Законом же не запрещено. И также а, проблемы с законодательством на первых этапах могут толкать людей употреблять активно вейп-устройство. Поскольку их можно попарить в самолете, да, куда-нибудь в, в унитазы пахнуть не будет. Можно там а, а, в отелях парить, а, все равно датчики не будут так активно работать, как работает на сигареты и так далее. То есть вот такие вещи а, вызывают у человека поведение, связанное с активным употреблением электро электронных сигарет и подталкивают их к использованию вейпа. Разные жижи и разные устройства дают никотин. Каждый продвинутый и не очень продвинутый пользователь электронных сигарет это знает. И вейпинг выделяет токсичные вещества. О них чуть далее. Устройства могут взрываться, вызывать ожоги, как, впрочем, и любые другие устройства. Я видел вейп-шоп на Лиговском, рядом, там интим, то есть там вейп висит, вейп, а сразу intim шоп ну то есть там магазин для взрослых. Там тоже есть устройства, которые тоже наверняка могут взорваться. Но этот аргумент часто СМИ используют и довольно весело. Никотина можно об этом я расскажу. Есть много случаев намеренного суицида от, электронных, от жидкости для электронных сигарет, но в основном там кто умирал, вводил себе концентрат никотина через вену. То есть, вот в основном смерти именно при введении внутривенно. И вейпинг действительно многократнее безопаснее сигарет. Если мы говорим о риске развития рака, то это не 95 процентов безопаснее, это на 99 процентов безопаснее, даже выше. Если мы говорим конкретно о раке, мы не говорим о качестве жизни, мы не говорим о других проблемах с дыхательной системой а басмах и всем остальном вот ну соответственно паре, в где хочу это мемчики были 14-16 год когда люди активно употребляли электронные сигареты когда это был бум на электронные сигареты и вот проблема катинин это метаболит никотина то есть мы можем определить какое количество сигарет в среднем вы получаете в день и даже в среднем сколько никотина вы получаете в день просто взяв пробу слюны Никотинин – это продукт метаболизма никотина, и, соответственно, сделали очень крутое исследование, на мой взгляд. Собрали людей, которые живут с курильщиками, которые живут с парильщиками, соответственно, подвергаются пассивному парению или курению. И у них выяснили, сколько у них никотина в крови. Они люди, которые живут э, с парильщиками и курильщиками, не курят. Соответственно, у сигарет при пассивном курении э, есть вот здесь количество катинина. Соответственно, определенное количество никотина они употребляют в день просто за счет вдыхания. С электронками в два раза меньше. Там не было четкой стандартизации по количество жид, э, никотина в этих жижах, то есть там интенсивность парения и прочее. Ну вот какие-то средние данные, срез был сделан, это исследование довольно хорошего уровня, оно, кстати, вошло в этот подробный обзор. К сожалению, исследований на данный момент мало, то есть интересно инвестировать в эти исследования производителям электронных сигарет, либо лоббистам, которые против электронных сигарет. Ну, соответственно, это чаще, чаще всего лоббисты от табачных компаний. И в этих исследованиях можно просто плавать, и каждый говорит то за, то против. Но вот э, это исследование очень высокого уровня, здесь был контроль, и э, оно было заранее опубликовано. Дизайн исследования, то, как оно проводится, было заранее опубликовано. А это очень важно. Если изначально говорят о том, как будет проводить исследование, то на последних этапах сложнее его... Ну, подтянуть цифры, так скажем. Вот, а здесь а, речь о паре, где хочу, и о воздействии электронных сигарет на... А, вот здесь а, видеоплата, видеокарта компьютерная. А человек парил месяц жижку, он с тортом рассказывал, что у с тортом было а, со вкусом торта. И вот часть жижи отложилась внутри а, на приборах, ну, на, на, на материнской плате и на, вот, а, в просвете винтов. Ну, это понятно, это уже от сигарет. То есть, разница э, в плане воздействия на технику есть. Но, тем не менее, если мы говорим о паре не где хочу, мы также должны учитывать, что пара электронных сигарет может негативно воздействовать на технику. Вот. Ну, это, это, это э, в сравнении с сигаретами, опять же, не сравнимо. Если мы говорим о контроле в Российской Федерации, есть сложности. В связи с введением новых акцизов на никотин, э, жидкости стали чуть-чуть другими упаковки стали видоизменяться. Производителям не очень выгодно указывать на пачке концентрацию никотина, и они как правило дают разброс. Вот столько-то никотина может быть в моей жишке. А вот колпачок у меня вот так синего цвета. Если колпачок синего цвета, значит никотина столько. Либо вообще не пишут, а где-то вот стикером приклеивают рядом. Это такие обходные пути на уровне контроля. У нас вроде жижи нету, в жиже нету никотина, а никотин на самом деле там есть. Ча было проведено два исследования на территории России. Они, кстати, опубликованы в открытом доступе. Популярный портал, по-моему, вейпру, он об этом тоже писал. Проводился анализ жиж, и в разных жижах концентрация никотина не совпадала с... Yeah той концентрации, которая была указана на упаковке. То есть есть проблемы с контролем. Более того, ароматизаторы, полипропиленгликоль, глицерин, все что используется для жидкости для электронных сигарет, это пищевая продукция. То есть это идет как пищевка. Соответственно, сертификаты а соответствия идет как пищевка. И если мы говорим об ингаляции, о вдыхании продукции, которая предназначена для орального употребления, а никак не для ингаляции, то тут мы сталкиваемся с проблемой чистоты и качества. Если производитель имеет недостаточно финансовых средств, то проверять каждую жижу, проводить контроль очень сложно. Это проблема рынка. И, соответственно, пользователь ставит себя под определенные риски. Ну, опять же, они незначительны в сравнении с сигаретами. То есть, если мы говорим конкретно о возможном вреде жидкости для электронных сигарет. Проблема с контролем. Теперь о канцерогенах и о том, о чем прям любит кричать с экранов. Диацетил, акролиин и прочее, прочее, прочее. Действительно, эти продукты образуются в, жидкости, в, в паре электронных сигарет, они там есть. Все сильно зависит от устройства, потому что устройства бывают разного поколения. Первое поколение, второе, третье поколение. Первые исследования на устройствах первого поколения были хорошими, потому что устройства стандартизированы. То есть, там использовалась стандартная спираль, там... Жидкость была в целом стандартизирована тоже, там, 18-24, очень высокие концентрации никотина, мало пара, и, соответственно, человек получал в большей степени никотин и меньше клубов. Но потом начала, индустрия начала развиваться, стали появляться новые устройства, и исследования просто не успевают угнаться за таким количеством новых устройств. Разные спирали, разные намотки, кто-то крутит сам, у кого-то свои собственные устройства, которые они делают, то есть там это свои собственные моды. Вариаций безумно много, и только один бог знает, что вот конкретно в вашем паре от электронных сигарет. И поэтому... Активно внедряется политика по контролю и стандартизации устройств. Это сделано не просто так. Это связано с исследованиями, которые были проведены. первые исследование 2012 года были выведены основные компоненты, которые влияют на риск развития рака. Это так называемые табакоспецифические нитрозамины. Их не было обнаружено в электронных сигаретах совсем, потому что это не табак. В основном были обнаружены формальдегид ацетальдегид и акролеин. А, и в сигаретах порядка 4000 различных соединений. Большинство из них вообще нормально не исследовано. То есть, есть основные компоненты, которые, известно, вызывают рак. А откуда мы узнали, что они вызывают рак? Потому что на производство кто-то надышался этими компонентами, либо постоянно химики травились, и мы знаем, что это вещество токсично. А все остальные вещества не исследованы хорошо, и поэтому выявление новых канцерогенов – это большая область впоследствии для изучения как табака, так и электронных сигарет. Но как только в электронных сигаретах что-то было обнаружено, сразу начали активно изучать формальдегид также в обычных сигаретах. То есть влияние электронных сигарет на изучение последствий обычных сигарет тоже очень выражено. Но мы говорим о небольшом количестве вот этих углеводородов. Их совсем немного в сравнении с сигаретами. Что было обнаружено? Как только повышали вольтаж, там было определенное устройство, это сейчас не так важно. Повышали вольтаж, и количество формальдегида, кролиина и ацетальдегида было высокое на уровне сигареты, То есть сравнивают в основном сигаретами. По всем компонентам остальным все было окей. Okay. А вот по конкретно формальдегида, ацетальдегиду, кролиину было выше. Соответственно вопрос, а в чем дело, почему так? Что выяснили? Выяснили, что ученые э, получали так называемый неприятный гарик. Это проблема устройств для прокурки электронных сигарет. То есть человек не парит, как парят исследователи. Они просто врубают кнопку, и э, под вакуумом вытягивается пар. И, соответственно, устройство подгорало. То есть, появлялся на осадок, и, как вот многие пользователи электронных сигарет знают, ловили гарик. Понятно, что человек в обычном состоянии не будет парить жидкость для электронных сигарет, которая пахнет вот отвратительной, да, и вот есть ощущение горелости. Но здесь есть одна загвоздка. Загвоздка в том, что разница между абсолютно чистой жижи без привкусов и жидкости, которую мы парим уже с небольшим привкусом, она очень размыта. То есть есть ароматизаторы с ментолом которые снижают ощущение вот этой горелости. Либо ароматизаторы, ну, например, сливочного вкуса. Они тоже перебивают эти ощущения. Если вы вот когда-то курили первую свою сигарету, наверняка помните, она была неприятная на вкус. Но со временем это ощущение теряется, оно уходит. Это десенсибилизация. Человек привыкает к этому вкусу. То же самое может происходить с пользователями электронных сигарет, особенно на нестандартизированных устройствах. Это называется политика снижения риска. Что нужно делать, чтобы снизить вероятность получить некий горелый, который может привести к получению формальдегида и акролеина. Вот. А также, если мы говорим об акролеине, многие говорят, так, у нас глицерин есть в составе, глицерин при 900 градусах подвергается пиролизу, то есть разложению, мы можем получить токсичные вещества. Но... Дело в том, что глицерин взаимодействует также с металлами на катушке, с металлами внутри самого бака. Это катализаторы, которые могут вызывать еще под давлением, мы же еще тянем реакцию и разложение глицерина. Не обязательно такая высокая температура. Вейпер никогда такую температуру не получает на своей катушке. Там от 150 до 270 градусов это ну, причем так очень натянуто. Обычно температуры меньше. Но тем не менее, глицерин. Разлагается. есть на, эти, на эту тему данные. В общем, было много споров, много проблем. У кого-то там что-то подгорало, у других не подгорало. Решили все-таки что сделать? Собрать абсолютно все исследования по всем электронным сигаретам, которые были, и выявить потенциал развития рака от вейп-устройств. Соответственно, вот, вот это распределение – это все электронные сигареты. То есть, вот относительный риск развития рака – вот это все различные исследования. И видите, какое разнообразие? То есть, вот по обычной табачной продукции. вот Все исследования идут в один ряд. Везде все одинаково, потому что сигареты стандартизированы. Все ровно, то есть мы знаем точно, вот там табако-смоук и так далее. А вот по электронным сигаретам безумный разброс, потому что они все разные, разные протоколы исследований. Вот это heat not burn tobacco, это айкосы и всякие устройства, которые испаряют табак и нет процесса горения. Вот по ним то же самое, все очень ровно, потому что они все стандартизированы, с вейпами по-другому, и вот такое распределение. Вот воздух зелененьким э, выявлен, но если мы видим, если мы возьмем вот такую, э, выделим общую область, то в целом э, исследования укладываются вот... Э, э, вот в, в эту область это основная часть. А все остальное это уже более редкие исследования. Плюс здесь речь идет именно о формальдегиде и акролине. Об остальном мы не говорим. То есть э, все остальные вещества, которые есть в сигарете, здесь не указаны. Они также являются потенциальными канцерогенами. Но какие выводы сделали исследователи из вот этого всего э, набора данных? 95% всех канцерогенов это формальдегид и акролин. В сравнении с сигаретой их количество 1% процент из ста из того, что мы получаем из сигарет. А в устройствах нон-хит табака, айкосы и прочее, это 10%. То есть это одно из самых независимых исследований, которое было проведено. Есть исследования от табачных компаний, у них там все хорошо, вот особенно по вот этим устройствам без дымного курения табака. Но вот, на мой взгляд, я могу дать ссылку, кому интересно, прислать, познакомиться с этим исследованием. Там прям целая такая вырис... нарисована, где отображаются области воздействия каждого вещества и рассчитан на общий риск развития рака. Насчет тяжелых металлов. Вот с тяжелыми металлами было в 2018 году исследование проведено. Что выяснили? Выяснили, что, что а, свинец и цинк а, был обнаружен в концентрации почти как в сигаретах. Также были обнаружены железо, хром, никель в связи с тем, что использовались разные витки, то есть это кантал и нихром, это два металла, которые используются в электронных сигаретах для получения вот, паров. И это вызывает опасения. Хорошо, в табаке есть то же самое, мы приблизительно по тяжелым металлам дошли до уровня воздействия, как в сигаретах, но в чем дело? Как железо, так цинк, хром являются респираторными раздражителями. В больших концентрациях они могут оказывать снижение функции защитной легочной ткани и повышают риск развития различных заболеваний легких. Но понятно, что их концентрация все равно не такая высокая, как в сигаретах. Но тем не менее это есть и об этом не должны забывать вейперы. Соответственно, не капать на катушку. Это один из один из важных моментов, об этом я еще скажу. Тяжелые металлы есть, и, опять же, они появляются, если используются, например, медные устройства. То есть, есть самоделки такие, и внутренний бак может быть сделан из меди или из плава металлов, о которых вы не знаете. То есть, ну, какой-то металл, ну, я сделал вот себе дрипку, я парю. Это проблема, и поэтому самоделками лучше не пользоваться, лучше пользоваться уже устройствами, в которых больше стекла и меньше металла. И этот металл... Металл не контачит с а, жижей. Причем исследователи что выяснили? Они выяснили, что а, когда они заливают жижу прямо в бак, концентрация металлов в, это, в этой жиже меняется. А, Насчет ароматизаторов. Очень много ароматизаторов. Все прекрасно, замечательно пахнет аромки. И была выявлена реакция Майяра. Это такая, дело в том, что в жиже добавляют иногда сахар. То есть производители могут добавлять сахар, либо могут добавлять а, полиспирты. Это... А, Сорбит, ксилит и прочие спирты для придания сладкого вкуса. Если они добавляют глюкозу или сахар, вещества, аромки могут вступать в взаимодействие с сахаром. Эта реакция Маяра она исследована. И считается, что эта реакция обуславливает дополнительное появление формальдегида и акрилина. Соответственно, что нужно делать? Использовать Ароматизаторы не жирные, не подкрашенные, снижать количество красителей в жижах и не пользоваться сладкими жижками. Об этом чуть далее, а вот еще насчет ароматизаторов и реакции. Многие ароматизаторы могут вызывать раздражение кожи даже вот... Ментол и ментоловые жвачки, ментоловые пасты могут вызывать обострение астмы просто у обычных людей. То есть есть даже там доклад о девушке, которая 4 года не могла понять, что с ней происходит, а у нее, оказывается, зубная паста была всегда с ментолом. У нее были проявления астмы. Как только она убрала этот раздражитель, то астма у нее ушла. То же самое с сигаретами, с электронными сигаретами. Вы не можете точно знать, как конкретно ароматизатор в этой жиже на вас повлияет. Поэтому рекомендация нанести сначала на кожу и посмотреть, есть ли раздражение. Она, она такая поверхностная, но если вы боитесь ингалировать, у вас есть болезни легких. Лёг был обнаружен рецептор, который активируется ароматизаторами. Это корица, ментол, гвоздика, имбирь и этилванилин. Это основные ароматизаторы, которые могут вызывать приступы астмы. Это все на уровне клеток. То есть, доказать, что вот точно конкретно жижа вызовет приступы астмы сложно. Только на а, японских школьниках было проведено такое исследование. Японские школьники много парили и много пропускали занятий из-за приступов астмы. Я вот не знаю, из-за чего они пропускали. Может быть, потому что они парили, а может, просто пропускали и находили повод говорить о том, что они кашляют из-за вейпа. Но вот так выглядит подгоревшая э, спиралька. Вот. Такие спирали нужно чистить и ни в коем случае таким не пользоваться. А вот, вот насчет никотина. Э, исследование таких порядка шести выяснилось, что никотин снижает э, фагоцитарную активность в макрофагах в легких. То есть он снижает иммунитет. Вот здесь есть контроль. Разные аромки в сочетании с разными аромками, разными жижами и, с, и разным количеством полипропиленогликоли и глицерина никотин действительно снижает их активность фагоцидарную. Ну и, соответственно, риск развития различных болезней легких возрастает. То есть, да, конечно, нельзя точно сказать, что вот вы начнете парить и заболеете чем-то. Но у меня есть товарищ, который держит сеть кальянных клубов, по России, и, ну, и он рассказывал о том, что э, это такая инсайдерская информация, это не точно, нет, не было статистических данных никаких, но он рассказывал о том, что э, как только его э, его кальянщики переходили на вейп-устройство, со временем они чаще начали болеть. Соответственно, больше отпускных и всего остального. И опять же заболевание легочной ткани. А это связано с большим количеством никотина и прочих раздражителей, которые есть в устройствах для электронных сигарет. Да, сигареты значительно хуже. То есть это бесспорно. Но у вейп-устройств есть такие побочные негативные эффекты. А теперь о переходе с электронных сигарет к табаку или наоборот. Вот это общий тренд, люди в целом меньше курят, люди в целом меньше парят электронных сигарет, а электронные сигареты начинают заменять этот тренд. Они вытесняют табачную продукцию, и люди просто переходят на электронные сигареты. И вот здесь есть данные, они очень разнообразны, они очень разнообразны и у вас есть вероятность стать парильщиком, если вы курите, если вы парите, у вас есть вероятность стать курильщиком. Если вы отказываетесь от сигарет, то электронный сигарет будет хорошим, хорошим и эффективным методом заменить свою привычку курить или парить. Но если вы хотите бросить курить, то есть данные, которые показывают, что пользователи электронных сигарет на самом деле с меньшей вероятностью бросают курить. И также сочетает обычное парение и курение. То есть они и курят, и парят одновременно. А есть данные, которые показывают, что если человек перешел на вейп, но продолжает курить, общее количество табака у него возрастает. Потому что, когда мы парим, мы выпускаем больше облаков. Соответственно, в процессе курения нам уже хочется выпускать больше дыма, идет более глубокие затяжки и так далее. И так далее. А политика снижения риска. Очень кратко, а дальше я расскажу, покажу картинки с легкими курильщика, настоящие картинки, легкие парельщики и легкие городского жителя ежедневно меняйте катушки, используйте спирт или воду для очистки. Воду из-под крана лучше не использовать, дистиллят. Значит, если вы парите ради эффекта, то лучше капать больше никотина и снижать температуру. У вас будут ниже, меньше паров, но вы будете получать эффект, соответственно, меньше будете подвержены формальдегиду, акролеину, который есть в парах. Соответственно, не капайте на катушку, дополнительная капание увеличивает в несколько раз, то есть если прямо капайте на катушку, а не с испаряется жижа, то вы получаете больше продуктов горения углеводородов. Ну, Парения, если быть точным. Функция термоконтроля одна из самых крутых, которая только было, недавно появилась на многих устройствах и модах. Она хороша тем, что она постоянно контролирует температуру. То есть если вы выбираете температуру, например, 200, то вероятность получить хоть что-нибудь из веществ, которые, можно сказать, канцерогены, крайне мала. Вот. И, соответственно, снижение рисков дыхания вообще любых вредных веществ – это политика сохранения здоровья. Если вы хотите сохранить здоровье, лучше не парьте и не курите, и просто бросайте сигареты. Кап-кап-кап вот, – -кап, это значит, капание на катушку саму повышает количество углеводородов, к сожалению, это факт. Но, опять же, их количество в сравнении с сигаретами – там это какие-то очень мелкие цифры. Теперь вейп может повышать пульс, повышает давление диастолическое, систолическое не повышает, снижает функцию легочной ткани, иммунный ответ, соответственно, снижается. Люди могут переключаться на табак, формальдегид и акролин есть в вейпе. Умеренные доказательства, что зависимость от вейпинга ниже, чем от сигарет. Вейпинг может вызывать кашля, обострение астмы и так далее. Вот, я буду сейчас торопиться, у меня время подгорает. Вот легкие курильщика, вот легкие здорового человека. Как правило, используют легкие людей, которые работали на угольных шахтах, у них прям серьезные проблемы, либо жили в городах со смогом, а это легкие человека, сельского жителя, 20 лет. Это стандартные выставки, но они замечательно демонстрируют, насколько курение прям опасно. И причем эти легкие, они подвержены уже... То есть здесь есть и метастазы, и рак. То есть это нездоровые легкие. Сравнивают здоровые легкие, не курильщика, с больными легкими курильщика. Логично было сравнивать здоровые легкие курящего человека, здоровые легкие, некурящего человека. Вот как на самом деле выглядят легкие городского жителя. Это к 30-40 годам. А вот это легкие человека, который живет за городом, а вот который живет в городе. Поэтому если мы говорим о рисках, то здесь все не так просто. Далее. Рак легких. От 10 до 20% людей, которые заболевают раком легких, вообще никогда не курили. А вот интересный показатель. Вот он здесь, вот Африка. Вот почему очень-очень маленькое количество рака легких. Несмотря на то, что здесь выровнено по количеству людей, которые курят. А все потому, что люди просто не доживают до этого возраста, когда заболевают раком. Плюс показатель вот такой. То есть 51 человек, 52 человека из 100 тысяч человек заболеют раком. Если вы из них, 11 человек никогда не курили вообще. Но если вы курите, то вы попадете в эту группу в 23 раза с большей вероятностью. То есть проблема... Курение вызывает рак, это проблема вот этих расчетов вероятности. Если вы кладете на вот эту, на эти весы еще дополнительную вероятность получить рак, то вы можете попасть в эту группу, а можете не попасть совсем. Вы же не знаете, какая у вас генетика, как на вас влияет количество веществ и других, других соединений, которые есть в обычном воздухе. Uh, вот это ПМ2 частицы, это ультрадисперсные частицы, меньше 5 микрон, они есть везде в воздухе, это серьезная проблема. Uh, Китай активно это исследует, uh, и мы вдыхаем их постоянно. То есть это... Смог, сажа, это продукты горения шин, это асфальт, покрышки, продукты горения двигателя внутреннего сгорания и прочее, прочее. Они не, от, они не осаждаются нигде, они прям попадают в легкие там остаются. И э, человек не может их никак выкашлять, невозможно их извлечь из легких. Со временем они накапливаются, поэтому это серьезная проблема. А, вот есть нормы, у нас нормы в России, во, вот, вот карта России, вот. Вот наши нормы. Вот, вот и, а, есть датчики во многих странах, у нас нет вообще ничего, мы не знаем, что мы вдыхаем. Вот. И большинство людей умирает именно не от рака, а от а, заболеваний связанных с сердцем, а ПМ2 частицы на них влияют. Итак, время подходит к концу. Сейчас, далее, а, сейчас будет. А, кто не хочет, не смотрите. Мне мой друг по Паталоганатом прислал легкие человека, который жил в Астраханской области. А, вот они. А вот стаж. А, это курение. Хроническое курение, стаж 30 лет, вот, соответственно, черный краб и черные пятна. Сейчас я расскажу, что это. Но он говорит, что легкие точно такие же у бабулек, абсолютно, которые никогда не курили. Он говорит: ну вот вот легкие куревчиков, вот легкие некурящие человека, их сложно сравнивать, то есть это не показатель. А вот если мы говорим о том, что в чистом виде делают а, сигареты с легкими, это крыс, 4 сигареты в день в течение а, 4 месяцев. То есть их просто накуривали сигаретами. И вот э, чистый воздух был в помещении, и вот воздействие. Ну, крыс маленькие, легкие очень, а у нас большие, они весят меньше, соответственно, у них больше накапливается, они быстрее умирали. Если сделать короткий пересчет, то 20 лет и 16 сигарет в день абсолютно на чистом воздухе э, сделают из ваших чистых легких, вот легкие, похожие на легкие курильщика. Вот это я тут накуривал говяжье легкое, я не буду видео пускать, оно уже, уже слишком долго. У меня время закончилось. Очень тезисно. Смертельная доза никотина сейчас значительно выше, она пересмотрена. 60 мг – это некорректный показатель. Через веб устройство почти невозможно получить передозировку, если вы, конечно, в нос не заливаете вот эти жижи для ну, вот, конкретно никотиновые бустеры. Пик из никотина можно получить с помощью сигарет. Вейп максимально похож на сигареты по поступлению никотина. Летальные дозы на собаках, на людях, на крысах абсолютно разные, поэтому есть сообщения о людях, которые травились никотином. Вот, а вот эта норма появилась, когда два исследователя выпили всего 4 миллиграмма никотина, это очень мало. Я могу спокойно выпить из жижи столько, и со мной ничего не будет, у меня сенсибилизация. Но, тем не менее, они рассказали, что они чуть не померли, и после этого в, в шкрофе было опубликовано данные о летальной дозе, типа 60 мг. На самом деле нужно 20 раз больше. Вот. В случае отравления никотином – это 4 грамма, чтобы помереть, так что возьмите на заметку, это нужно очень много, прям очень много. С отравлением пестицидами – то же самое. Через жижу нельзя получить столько никотина, чтобы откинуться. Плюс в сигаретах есть ингибиторы моноаминоксидаза. Это вещества, которые влияют на развитие зависимости. Никотин действительно может влиять на зависимость, но отдельно никотин в чистом виде не вызывает зависимости. Ни через пластыри, ни через ингаляторы, ни через жвачки. Вот. И, в общем, мне время подходит... В общем, не курите, не парьте, если, э, если вы курите, переходите на электронные сигареты. Э, риски есть, если вы хотите отказаться, лучше отказаться по полной, потому что это игра с вероятностью. Мы не знаем точно, как повлияет какой-то фактор на э, вашу жизнь в дальнейшем, но снижение э, рисков – это путь к долгой и здоровой жизни. Плюс эти факторы мы можем сами контролировать, это прикольно, потому что это хоть что-то, что поддается нашему контролю. Вот, все. Спасибо. Борис, за лучший вопрос мы будем вручать книгу, да, поэтому да, да. А, у кого есть вопросы? Здравствуйте, я хотел бы уточнить, насколько опасны другие формы употребления табака, там, допустим, снюс или там, нюхательный табак. Mm, понял. А у меня есть по снюсу здесь данные, сейчас покажу. А если мы говорим именно о количестве Никотина, то и снюса мы можем получить довольно высокое количество никотина. Вот здесь, по снюсу. То есть, у нас нет пика. Это пик, кстати, в крови, а не в мозгу. Есть проблема. Многие говорят, что сигареты пикуют поэтому в крови. Поэтому штырит так хорошо от сигарет. От всех остальных форм не такая высокая зависимость. Нет, просто при курении есть еще вот само поведение курильщика. То есть, мы берем сигаретку, поджигаем ее вот такие стимулы, которые дополнительно подкрепляют поведение. А со снюсом, ну, засунул под, под, под язык или пронюхательный табак. То есть, это менее сложная манипуляция, соответственно, вызывает меньше вероятность стать зависимым от такой формы употребления. Никотина там много, штырит очень сильно. У меня был снюс, я хотел принести его, но я что-то забыл. Вот. Насчет снюса, риски развития рака гортани и рака губы есть, но, опять же, в сравнении с сигаретным дымом, они незначительны, потому что там нет процесса горения. А, ну, в основном, я жалуюсь на эрозии, на язвы, на стоматиты, на а, нарушение эмали, то есть и на рефлексы, эзофагиты, и на прочие штуки, которые не связаны именно с раком. А, да, эта форма значительно безопаснее, чем, чем сигареты. Прям. Там, по-моему, был подсчет 28% от общего риска курения обычных сигарет. Но... То есть если выбирать, то снес хорошая альтернатива пластырем и жвачком хотя бы потому что прёт. а прёт еще не только от никотина прёт еще от других соединений которые есть в табаке пирозиновые соединения ингибиторы мономиноксидаза они успокаивают снижают тревогу а вот вейп просто повышает тревогу и просто начинают чуть 4 успокаивает и напускание паров а Сигарета дают другой эффект и курильщики это знают То есть, угарный газ вот такое расслабление снижение тревожности от вейпа кажется что тревогу уходит но на самом деле она повышается вот, и были исследования на эту тему. В общем, как-то так. Еще mm -hmm. вопросы? Вот давайте на первый ряд, потом туда. Добрый день. При курении мы вдыхаем пар. Mm -hmm. Пар, по идее, оседает в легких виде жидкости. Mm -hmm. При стремлении количества курения вейпа в бесконечность, количество жидкости в легких увеличивается. Я думаю, любой, даже не пульмонолог, скажет, что жидкость в легких – это плохо. Mm -hmm. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, сейчас покажу. Во-первых, не все откладывается, это важно сказать. Во-вторых, частицы, которые появляются при испарении жижа, то есть вот сам аэрозоль, были измерены количество вот этих мелкодисперсных частиц. Они не очень высокие в сравнении с PM2 частицами, они, соответственно, не попадают прямо в глубинные слои, прям дольвел. Да. А в основном все в бронхах. Если мы говорим о именно раздражении, то да там действительно а, полипропиленогликоль, глицерин абсорбируется легочной тканью. А, есть процессы, я здесь не вывел их на экран. А, легкие утилизируют полипропиленгликоль, и глицерин, и они оказывают раздражающее действие. То есть, понятно, что накопление а, вдыхания веществ, которые мы, в общем-то, не должны вдыхать, должны потреблять орально, это не есть хорошо. Но вот что из данных есть? Есть данные о раздражении легочной ткани, о снижении иммунитета. То есть, вот что точно можно сказать. Вот так влияет. А прям разрезать человека и посмотреть, ага, вот здесь прямо вот э, полипропилент разъел ткань, так, такого, такого нет, это не показательно. Пока, пока, да. То есть надо еще подождать, когда там какой-нибудь криз будет, и, и все. И э, я уверен, там будет пик по респираторным заболеваниям через какое-то время, к 20-м годам, точно, точно. Но надо смотреть и ждать. На данный... Ну, я, я, я честно по себе схожу, когда я болел, я парил жижу. Я даже нашел на форуме, есть такие жижи специально для э, э, э, скалент, для лечения с валерьяной. Вот. И там прям вейпер говорит, я парил, ментол и меня прям отпустил. На следующий день как бодренький был. А ментол, он обладает противокашливым свойством. Соответственно, если накапливается мокрота, она должна отходить. Мы парим ментол, мокрота накапливается еще сильнее и вызывает воспаление, когда она должна отходить. То есть, понятно, если есть кашель сухой и нет мокроты, можно попарить. Но в этом случае может быть накопление секрета в бронхах. Просто из-за констрикции, констрикции и а, от никотина и от ментола. Плюс там есть такое, такая штука, вот я сам болел, я парил, у меня прям хрип был в легком. я прям так Х -х", слышу, у меня прям так хрипело. Тут это когда я упарился, я думал, ладно, заболел, надо попарить. Два часа парил, все хрипы появились. Хотя раньше их не было. Но вот это мой личный опыт, а, понятно, он не доказан. Это он ничего не показывает, и можно его спорить, но тем не менее. Но так есть жижи с, с мелатонином, есть жижи с кофеином, есть жижи с различными там э, с, с кокаином, пока не знаю. А там крэк должен быть, потому что кокаин не будет возгоняться. Снотворный, да, да, да, да, с этим, с мелатонином. Но там дозировка очень маленькая, это раз. Во-вторых, неизвестно, что происходит с мелатонином при термодеградации. То есть, ну, что там еще появится? Я не знаю, я бы такой не стал бы парить, ну, или курить и так далее. Но стоит сказать, что 600 добавок разрешено к использованию в обычных сигаретах. От ментола до ароматизаторов, вишни и всего остального. Так что, так что может быть, ну, если вы хотите попарить, можно попарить. Ну, а, есть, короче, есть... Есть такое видео, там мужик закапывает, делает самозамес с рыбьим жиром, со спиртягой, со, со, с этим с уксусом и со всем остальным. Вот. А очень круто, я прям советую посмотреть. А еще один вопрос у нас останется время? Нет, да. нет, у нас, к сожалению, уже э, не Владимир Кивалыш. <связан> ну, давайте за, давайте я, один последний. Я, я просто обещал человек. Давайте, давайте с микрофоном все-таки, а то он будет не слышно. Вот справа молодой человек. Только последний. Я хотел спросить, есть ли какая-то большая разница в безопасности обычных испарителей и дрипок? Не совсем понял вопрос, еще раз. Ну, испарители бывают э, дрипки, вот в основном mm -hmm. про них, ты говорили про спирали, про вату, а бывают еще обычные испарители, которые вот комплексные. Mm, я понял, вот, да. Есть понял. ли какая-то большая разница между ними в плане безопасности? Там, как правило, используется более тонкая спираль, э, то есть не такая толстая, которую делают люди, которые делают само, самонамотки. Соответственно, они еще не ребристые, то есть там цельные спирали. Редко используются ребристые. И если мы говорим о металлах, металлах там будет меньше. Э, эти штуки стандартизированы, то есть это не сам ты намотал и неизвестно какой там контакт ваты идет со спиралью. Здесь больше штуки на уровне э, стандартной производства и там мотается все абсолютно одинаково идентично. Я бы сказал, что я, я бы сказал, что да что они более безопасны в этом случае. Но понятно, что мы можем взять, купить, намотать, и будет не хуже. То есть никто точно, -точно не может сказать, что конкретно в вашей жиже и в вашем паре. Это невозможно. Нужно идти в лабораторию, измерять, анализировать пар и смотреть. Но если мы говорим в целом о вот подобных рисках, то можем сказать, что можно и не париться.